Ай, чувак. Привет, чувиха, привет, чувак. Подписывайся на мой канал. Макс Вехов желаю тебе успехов. На этом канале я делюсь своими мыслями, своими идеями, бизнес-идеями. Я вот. их проверяю на наличие их уже у своего брата Гугла. Вот. И он мне подсказывает, что такой идеи нету рассказываю может применять и пользоваться эти идеи у меня возникают ну, из дне с космоса вот поэтому предугадать когда они меня посетят это нонсенс поэтому они могут публиковаться в любой день недели кроме среды воскресенья и субботы вот Подписывайся на мой канал, пиши комментарии, и мой секретарь, возможно, опубликует твои комментарии, если они адекватные и в тему. Пока-пока. Вот. Подписывайся на мой канал. Макс Вехов желает тебе успехов.